Всем привет, ребят! С вами Даня. И сегодня я буду играть в Roblox. Да-да, не удивляйтесь, мы будем играть в Roblox. Это первый раз на моем канале. Чу чу чу чу чу Идет спрашивание логин дан из А как написать то я кликаю на мышку На это и на дачпаду ничего не происходит. Что сделать не могу с этим. А логин, имя, и Лекла два, пять, один, один, один, четыре. Пароль, что? Д. А. Н. И два, пять, один, один, один, четыре. Ага, копач. Выберите грипп. Вот он гриб. Он говорит о гриб. Так. Вот он грибы. Вот. Невы. А -а Ай. Что сделать не могу. Ребята, сначала вот здесь надо. Номер, хотя да давай, путь вот шесть два Не использовать, да я использую. мистер, м, Данил, два, ноль, один, четыре. Нельзя что-ли про белый делать. в смысле? Ладно, просто, Дэнил. Ладно. Ну, блин, еще три кара. А, это. Вот. Д А Н И Л два пять один один один четыре. Д А Н И Л два пять один один один четыре. pin up Go now move home. Да ладно. Вы посмотрите. Это русское чуть-чуть. Бивус не впал. Сервер. Крипт-приват-сервер. А. А. А. а а а а Раздадим. Русские вот эти. Давайте Дарк. Дарк сказал. хочу Дарк? Я же не хочу. портить ссылку Discover, вот дисковая врубхэвэн рэпэ лайк можно ну, у меня, меня аккаунт, давайте Просто не денег друг, да вчера. Вечера, а, -а, а мой персонаж не так бы сделался. А где я? Ладно. Не знаю, наверное, могла вита вот твоя, чтобы забомбала. Так я и не ищу. А так меня нет.